Поехали. Поехали. Вы можете вы можете да, да, я Прошу первый минус. Несу руку в огонь. Запусти. Мы готовы. Захарик. Жду. Захарик, включай сиди топ уже. Ваня, я с тобой солендарь. Поджигай. Канавия. Я силу хуй. 3000 чертей. И не говорите. Включайся, сито. Да. Вот и верь, после этого, люди. Я ему отдалась при луне. А он взял мои юные груди И узлом завязал во спине Кажется, это Майковский и Елисей Следующий еще рот Надо вопрос стихотворение прочитать, да? Про груди Обязательно не слышно говорят жалуются только не на сцену на сцене ставишь им все хорошо меня будет незаметно, если вы стоять рядом. Все, будущее, форма. Да, и а а да. а так. Мне не нужен. Ну что, что, поехали? Поехали! Второй трек. В любви, Все пьяны все хорошо. Все пьяны. один я ну, -то? Только сколько нужно, чтобы ну что Ну так и будем, что-то как болит Поехали Поехали, Захарик, мы готовы Давай, Захарик Не, давай сначала Наталья, давай сначала. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. нам нужно переодеться. Тане нужно добавить вокал немножко и здесь, Давай, а в Заву посильнее. Че, че делать? Оказывается, у вас есть станет. Она еще так Да нет. Я же Я же не я злой! Я Я Ну что, ты позиция? Четвертая! Дверь была, нет? Дверь была. была, четвертая! Встречаем Четвертая! Четвертая! А Запускай. Ну реально, мы бухаем. А то вот а так, что сейчас играл. Да, да, да. Давай. Uh -huh. Давай! Yeah! Yeah! Нет, надо было бы ржать, ч. Ну, ну да, ну. так ну. Так, как говорится, я сам Бог велел. Ну, Иисус Христос. А Который у тебя на гитаре да? А вот теперь? Захарик. Заряжай. Захарик. Он напомни ему. Захарик! Трек номер восемь. номер Все три оставшиеся. Сначала номер шесть. Мы пьёте все после каждой песни. У нас еще номер восемь нечего. Трёх номер ты сказал? Ну ладно. Ну что будет? это терпеть. Номер шесть, плец. Те, кто... шесть. Бля, скажу шесть, шесть. А теперь, как самая, Давай, давай с самого начала. Я с самого начала. самого начала давай. Давай. Я не знаю, как это будете Да, okay. да, okay. Пожалуйста, шарики не трогайте, пока, не все поймете. А что, еще вышли какой-то будет? Да! Я надеюсь. Я надеюсь, что Последний, восьмой, давай. Давай, мой хороший. Последний, восьмой трек. Давай, ты справишься, и мы все сделаем. <клевать> <чел> мы На Знаю, дорогой, Ой, верю тебе. Мы в друг друга верим. Давай. Возможно. Этот макияж подходит тебе, играл в ну что, за судьбой, дорогие мои? Любой макияж тебе прекрасно весь, я надеюсь, что будет жить так А если тебе без макияжа Это тоже прекрасно Всегда-всегда И от того я по утрам Тебя так видеть, брат Платье сидит на тебе, прекрасно. Любое платье сидит на тебе, прекрасно. если ты без платье, то совсем прекрасно. Это даже самый мой любим. Жила я попа, к тебе подходила прекрасно, и будущая попа тебе подойдет прекрасно Знаешь, я любовь твоей попе рад Удачи там. там. Согласится, согласен. Вот, вот, вот, вот. <гал> <Донужно>, Продолжай, подожди. Естественно, естественно. Ну, конечно, конечно. <с> <так>. Всегда, всегда. Спасибо, <сесс> спасибо. Спаси. Пожалуйста, пожалуйста. Еще, <гал> еще. Конечно, конечно. Да будем, будем. Давайте, давайте. <сесс> всегда, всегда. Всегда, всегда. Все, и все. Обещаю, обещаю. Come mm -hmm. on,